Диван в доме – вещь, без которой сложно представить дизайн большинства комнат. Это место для отдыха и приема близких людей. Поэтому он должен быть комфортным, оригинальным и по возможности раскладным. Диван Фиджи от производителя Давидос соответствует этим требованиям, так как он изготовлен профессионалами своего дела на современном оборудовании из экологически чистых материалов. Диван Фиджи – это двуспальный прямой диван с такими размерами. Ширина – 212 см, высота – 95 см, глубина – 95 см. Механизм раскладки клик-кляк представляет собой усовершенствованный вариант механизма книжка. Клик-кляк позволяет раскладывать спинку в трех положениях – сидя, полусидя, положение релакс, лежа. Это надежный и простой в использовании механизм, еще одним преимуществом которого является возможность использования сменных чехлов, что делает дивана на его основе более универсальными. Ширина спального места составляет 135 см, а длина – 200 см. Обивка дивана качественная и носоустойчивая а вы сможете подобрать собственное цветовое решение. Диван Фиджи сохранит пространство, создавствует в вашем доме и станет залогом хорошего настроения для ваших родных.